Добрый день дорогие друзья, рад снова вас приветствовать на нашем канале и сегодня нас ждет очень интересное видео. Мы познакомимся с электровенником KERHER K55+, но познакомимся с какой стороны. Сегодня не будет обзоров инструкций, технических характеристик, рассмотрения зарядок, коробок и всего прочего. Сегодня будет реальный тест, на что он способен, на что нет. Смотрите наше видео, будет очень интересно. Мы подготовили испытательный полигон. Это обычный ковер с длинным ворсом, который, конечно же, усложнит задачу нашему электровенику. И начинаем из хлеба. Крошки хлеба, хлеб не сухой, в обычном состоянии. Посмотрим, как с этим справится электровеник. Усложняем задачу. Теперь у нас идут чипсы. Ну, я думаю, многие с этим сталкивались дома за просмотром любимого сериала или спортивного матча. усложним задачу теперь у нас вход идет сахар как известно сахар тряпкой э, мокрый собирать нельзя потому как он сразу же тает и потом уже тяжело его из ковра достать поэтому будем собирать его электровеником Большую сложную задачу. На этот раз у нас идет чай. Чай мелкий. Опять же, многие вспомнят, как его тяжело собирать из ковра, потому что он попадает между ворсинок ковра. Проверяем электровеник. Еще больше добавляем сложностей кофе зерновой. Почему мы решили его испытать? скажу сразу, потому что зерна у нас достаточно твердые, жесткие. Хотелось бы понять, будут ли они отталкиваться щеткой и тем самым не попадать в накопительный бункер. Ну, а теперь след за зерновым кофе идет, конечно же, растворимый, который также нельзя собирать никакими мокрыми тряпками, потому что тут же он начинает таять, впитываться в ковер, и эти загрязнения очень трудно убрать из ковра. Еще более хитрая задача – сыр-терочка. Натираем сыр на терке. Сначала на крупной, потом на мелкой. И испытываем наш электровиник. Ну а теперь хотелось бы сильно усложнить задачу Венику. Все, что за время испытаний накоплено, мы высыпаем снова на ковер и приправим немножко химическими средствами. У нас вход идет пемалюс, сода эффект. Честно говоря, на ковер уже страшно смотреть. Кажется, что с этой грязью уже сильно не просто справиться. А это у нас зала, зала из камина, которая имеет как мелкую, так и крупную фракцию. Все оказывается на ковре. Ну и смотрим. Ну и еще очень знакомый предмет, пепельница. Заметьте, реальная пепельница с реальными бычками и, конечно же, с реальным пеплом. Перед тем, как перейти к другим предметам, мы сейчас очистим наш электровеник что он накопил и как это легко утилизировать. Вот и все, можно продолжать уборку. Еще нам хотелось бы показать такую функцию электровеника, как сбор предметов. Например, деньги. Я не думаю, что кто-то захочет их выбросить, просто состоит задача очень быстро их собрать. Пара монеток по углам ковра Также хотелось бы проверить Как он будет справляться С круглыми катающимися предметами Сейчас у нас это батарейки Не будут ли они убегать от него И еще более интересная задача Детские фломастеры Можно ли вообще собрать фломастеры электровельников Очень интересно Проверяем животные любезно согласились предоставить нам свои одежды в виде вот такой шерсти, пуха и каких-то даже волос. Значит, все это разбрасываем по ковру. Немножко так сначала пальцами вотрем. Пуховые соединения. Ну и плотненько все притопчем. Посильной эта задача будет венику или нет, сейчас узнаем. Вот такой результат. Что-то не убралось, но мы показываем только реальную ситуацию, да, насколько этот веник может решить эту задачу. Теперь смотрим, что у нас оказалось в бункере. В бункере даже еще продолжает лететь этот пух. В мелком состоянии находится шерсть, перемешанная с пухом. То есть веник не просто ее собрал, но еще умудрился расчесать. Выбрасываем это все нашу коробочку и теперь очень интересный вопрос все ли это потому что веник уборка производит с помощью щетки посмотрим на щетку щетка относительно чиста но хотелось бы полностью ее очистить от остатков шерсти как это можно сделать щетка которая идет в комплекте Точнее, в комплекте идут две щетки. Одна щетка как раз-то для сбора шерсти домашних животных. Вот сейчас вы ее видите. Одна щетка для более глубокой горки, то есть более жесткой щетины. И в той щетке, которая для сбора шерсти, есть интересная функция ее самоочистки. Как это делается? Выдвигается ершик, и все остатки шерсти просто рукой снимаются вот этой вот станинки. Возвращается ершик на место. Щетка чистая. Можно ставить обратно в вейник. Только что мы закончили собирать шерсть животных, но видим, что ковер не идеально чист. И поэтому сейчас самое время попробовать вторую щетку, которая идет в комплекте с электровинником. Меняем щетки. Так, для начала покажу их отличия. Щетка для сбора шерсти домашних животных имеет э, больше ворса по своей площади, но он более мягкий. Щетка для более тщательной уборки. Шерсти, точнее, щетин имеет меньше, но при этом они более жесткие. Конечно же, более жесткая щетка улучшила результат уборки. Но для того, чтобы ковер стал идеально чистым, все равно в конце нужен будет пылесос. Это быстрая уборка, не забываем. Друзья, надеюсь, наше видео поможет вам определиться, ваш этот прибор или нет. Мы показали все честно, без монтажа. Так как это происходило все на самом деле в реальном времени. Выбор за вами. Мы уважаем ваш выбор. Оставайтесь с нами, ставьте лайк, если вам понравилось видео. Ждем вас на нашем канале.